Всем привет! Шоковая тема. Наш реверс речи выдает наши мысли. Сказанное на канале является личный, личным суждением автора, либо фантазией автора. Я ни к чему не призываю, никого не оскорбляю. Это открытие восхищает и обескураживает. Австралиец Дэвид Оудс обнаружил, что реверс речи присутствует у каждого человека, и он не только выдает мысли, там еще очень много разных феноменов. В следующем видео мы обязательно рассмотрим, обязательно не обязательно, но как получится, реверс моих роликов и удивительные вещи, которые я обнаружила о себе. Подозревая, но не зная, теперь уже зная наверняка. Реверсивная речь. Человек учится очень рано. Уже в четыре года ребенок огукает и говорит: Привет на новую игрушку. Что это? Заползая в комнату, я пришел. Вот я пришел. Само собой, эта тема очень жирно выдает политиков. К нашей всеобщей радости. Но пусть каждый понимает так же само себе, что точно так же это выдает любого из нас. Просто к политикам намного больше внимания. Реверс выдает преступников. И преступник может подумать, пусть играют. Реверс выдает шоу-бизнес, знаменитая песня «Битлз», «Help, I Need Somebody», выдает признание в приеме марихуаны и в готовности экспериментировать с веществами определенными. У реверса есть удивительный эффект. Его прекрасно слышат подсознания других людей и достраивают. Так два продавца продавали машину и говорили, что она очень классная, но в реверсе они сказали по очереди удар был сильный. Причем один продавец начал фразу, второй ее закончил. Удар был сильный, то есть они знали о том, что машина с подвохом. Два человека могут друг другу симпатизировать и общаться мило, чисто потому, что у них подходящий реверс. Они неосознанно говорят буквально на одном языке или буквально на одну тему, думая, что общаются в первом смысловом ряду. Когда я это узнала, меня обуял панический ужас, просто паника страшная. И лишь когда я прослушала реверсы своих роликов, я поняла, что это, почему. Анонсируя, немножко забегая наперед, скажу, что человек в реверсе, как уже обнаружила я, может говорить на другом языке, который не существует тут влияет настроение, в котором ты говоришь, ты думаешь, что это разные настроения, а похоже, что это субличности. Субличности или вообще чье то влияние? Так один мой реверс, мне было приятно и радостно читать, вот буквально такое, причем он был на не, то, не на том языке, на котором мы сейчас говорим, а с большим искажением. Я покажу его. Он был такой фэнтези, космичный такой э, в аллегориях, которые могла бы объяснить именно я. Второй реверс был какой-то жесткий, праг, прагматичный. Друг, другая речь совершенно и вообще не о том, о чем я думаю. У меня есть субличность просто. Это могло бы объяснить вот эти моменты, когда ты не решаешься что-то делать ни направо, ни налево. Надо делать, а ты не можешь. Видимо, есть разные центры, которые тянут. И решение не принимается. Мы обсудим эту удивительную тему позже. Сейчас я дала вам затравку, чтобы заинтересовать. Шок вообще, да? Ты каждый день думаешь, что то, что тебя удивило сейчас, только что, позавчера что больше такого удивления просто невозможно. Но сейчас каждый новый день приносит новый шок. На этот раз шок действительно позитивный, это очень интересно. Подписывайтесь на канал, становитесь спонсором канала. Скоро я буду для спонсоров снимать ролики, которые будут доступны только им. Ставьте лайк и до новых встреч!